Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия, я Вика. Сегодня, в сегодняшнем видео я вам кратенько расскажу про этот кардиган, как я его вязала, из чего я его вязала, девчонки. Э -э очень кратко. И дам источник, откуда у меня есть. Есть у меня подобный мастер-класс капюшоном, платочной вязкой, вот только с косой. Я дам ссылочку на описание. Там не видео, там описание. Вот. Ну, а в этом видео я подробнее остановлюсь именно на молнии. И именно это для тех, кто умеет шить на домашней обычной швейной машинке, самой простой, да, и как я вот в этом случае, в этом кардигане, именно э, решила вопрос с молнией, как я ее сюда вшивала. Ну, то есть, по большому счету краткое описание кардигана плюс более подробное описание, как вшить молнию на бытовой швейной машинке. Итак, давайте, давайте. сначала расскажу, из чего я вязала. Значит, вязала я из вот эта пушистая пряжа, это Ализа Махер classic Цвет не помню, буду монтировать, я вам уточню цвет. Вот, в одно, одна нить этого Махера, вторая нить Суперлана Тик, тоже одна нить. Видите, оно сливается по цвету, тоже цвет вам уточню, потом напишу, какие цвета именно я использовала, потому что это комбинация цветов, вот норка нам называется, по-моему, этот цвет называют его норка. Ну, ну, люблю, вы заметили, я думаю, что... У меня много изделий именно в этом цвете, но нравится он мне. Вот нравится и все. Вот. И еще у меня, смотрите, была вот такая вот ниточка. Когда-то мне дали на рекламу. Неопознатый не летающий объект. Ну, в общем, это тут в Чехии мне дали. Вот. Ну, она у меня лежала-лежала. А, кстати, топ я из нее связала с этой Люриксовой нити. И вот решила она как раз по цвету, думаю, это розовый люрикс освежит это все дело. И на самом деле я не прогадала. Мне очень понравилась вот эта ком ком комбо трех нитей. Да, то есть и махер. И там акрил с шерстью. И вот эта полиэстеровая люриксовая нить. То есть люриксовую нить вы можете добавить любую. Можете вообще не добавлять. Дело в том, что этот кардиганчик, он такой, такая олимпечка, <coughs> толстовочка, да, на молнии. Вот, с капюшончиком, такая походная. Вот, довольно-таки носибельная и мной любимая вещь. Я... Я думаю, вы уже помните, что я люблю. Итак, что по основной детали. Вот смотрите, я не заморачивалась. У меня все ровно. Ровный силуэт, никаких скосов плеча, потому что вязка платочная. И она потом вытягивается туда, куда ей надо. В общем, я думаю, этих скосов, вот смотрите, если взять вот так вот плечо спущено, оно... Все потом примет форму так, как нужно. То есть все ровно, рукав никакого аката, все ровно. Есть у меня, девчонки, мастер-класс по кардигану, там с косой, но с капюшоном, вот. Он не снят, не видео, а есть, от руки написано. Но я его, ее, его выложила в сообщество. Я вам обязательно тоже ссылочку оставлю под видео в описании, чтобы вы могли, если вдруг захотите, вам нужен мастер-класс, там есть описание, довольно подробное с расчетами на размеры мою, ну там с косой, но вы ее не делаете. Но сам кардиган вы свяжете, понимаете, по тому мастер-классу. Вот, там все расчеты все дано по петельной. Там все четко вы. И капюшон, естественно, капюшон и круглый вырез. Вот по тому описанию моему. Я же говорю, переходим по ссылочке. она в ютубе, только в написанной форме. В сообществе. Вы легко свяжете вот эту вот, как бы основу этого кардигана платочной вязкой. Что я еще сделала. Я вот когда связала полочки, э, то есть вы вяжете основу. По, кстати, резинка один на один. После резинки я ничего не убавляла. Вязала спицами, по-моему, 6,5 мм. Никаких добавок-убавок у меня. Вот единственная заморочка это вот капюшон и круглый вырез горловины. По спинке я вырез не делала. Единственное, что я вот когда э, сшила, я посчитала вот кромочные по кругу и связала вот такую вот обтачку, да, вот по количеству кромочных, которая у меня вот по всей вот этой вот длине моего кардиганчика. Вот, я ее связала, она у меня из 6 петель. Вот, видите, вот такая длинная-длинная. Это будет обтачка. Далее. Молния, девчонки. Это та, которая у меня, я заказывала с Алиэкспресс на тот с пайетками. На тот я купила другую, а эту я использую сюда. Не очень подходит по цвету, но так как будет обтачка и оно немного спрячется, ну, а потом распушиться, я думаю, будет нормально. Вот. И сейчас я просто вам хочу показать, как я эту молнию вошью. И я думаю, вам это все дело пригодится. Для начала, что я делаю? Я вот, начинаю снизу. Лицевой стороной я прикладываю туда, вовнутрь. булавочкой, прикалывая эту молнию, тут следим, чтобы все хорошо ложилось, не растягивалось и не стягивалось. Так, здесь у нас, вот смотрите, здесь молния у меня уходит аж на капюшон, то есть она будет вот вместе с капюшоном. У меня молния 85 сантиметров, если у вас, если молния подлиннее, чтобы сомкнуть ее на капюшоне, то это еще круче, но ну, у меня что есть, то есть. Здесь мы вот так вот загибаем. Так, так, вторую часть, вот смотрите, мы совмещаем для начала Ой, вот так вот туда, изнанкой наверх. Что мы делаем мы первым делом совмещаем резинку чтобы она у нас совпала то есть здесь и вот здесь вот смотрите вот чтобы здесь совпала резинка так далее для начала капюшон капюшон смотрите вот он у нас стык шов держим пальчиком и совмещаем тоже со стыком со швом капюшоном на второй детали так есть Потом мы уже распределим вот этот остаток. Теперь сам капюшон. Здесь мы зафиксировали. Теперь складываем пополам капюшон. Потом. И крепим вот здесь вот вверх молнии. И потом только мы распределяем вот... Вот эти вот части уже то после того как совмещены вот эти основные как бы узлы шов на катюшоне резинка и конец молнии сначала мы фиксируем эти наши ключевые моменты а потом уже вот равномерно распределяем то что у нас между ними вот это очень важно. Вот этот этап вот сейчас. Он от него зависит вот вся молния. Вшита. Ну как как она будет вшита. Можно наметать. Можно не булавками здесь, а наметать. Так, есть. Теперь я. Проверяю. Здесь у нас шов-шов на месте. Здесь Тут еще ВТО будет, так что оно еще уляжется. Видите, чуть волнит у меня. Почему? Потому что это платочная вязка. И вы мы все прекрасно знаем, что... Вот смотрите, легко она тянется вниз. И вот чтобы эта молния не была стянута, я вот так вот сделала. Сейчас она кажется чуть собранной. Я знаю, что эксперты сейчас будут писать, но поверьте мне, потом это спасет наш кардиган. Потому что платочная вязка у нас по-любому потянется вниз. Вот, уверена уверенно на 250%. Вот. И сейчас я вот в таком виде пристрачиваю эту молнию. Обязательно строчу по молнии. Ни в коем случае не повязанной вещи. Именно по молнии строчка идет по молнии всегда. Ну, сейчас. Так, вот она у нас пристрочена, видите, вот так вот я пристрочила, смотрим, волнуется она, не волнуемся, еще у меня в ВТО, э, как бы половину, да, половину я сделала, э, ну, чуть-чуть подровняла, но еще не до конца, поэтому ВТО все исправит. Смотрим, капюшон, шов, шов у нас соспал, вот дырка у меня здесь, я ее еще заделаю. Что касается, да, лапка у меня далеко от молнии. Нет у меня этой лапки для вшивания молнии, поэтому, если она у вас есть, используйте, у вас будет полотно ближе к этой молнии. Вот, так, так, здесь внизу проверяем молния резинка у нас все тоже совпало вот это вот самый такой основной момент на который обратить нужно внимание очень ответственно здесь нужно к этому отнестись да так теперь я проверила все у меня совпало к чему я не на рада теперь я расстегиваю эту молнию отгибаю ее на вот эту вот сторону и беру мою обтачку вот Теперь смотрите, я ее складываю вот лицом туда к молнии, фиксирую низ. Можно, конечно, наметать, сопо сопоставив, так я шить буду вот так вот, сопоставив что кромочные петли. Но я сделаю по-другому, я вот так вот низ фиксирую один. Сейчас я просто вот так вот. Так, чтобы раскручу его. Чтобы, чтобы. Так, и вот здесь вот отгибаю и фиксирую здесь булавкой. Вот таким вот образом. две булавки здесь так есть теперь я складываю пополам вот эту саму оттачку вот смотрите здесь вот держу и определяю середину и середину фиксирую на середину капюшона вот таким вот образом и потом распределяю одну и вторую сторону равномерно то есть я зафиксировала низ и верх и теперь вот пробулавлю вот это вот все дело так. Вот. либо это сделайте по совместив все кромочные и так мои хорошие вот, значит, я пришила, прибулавила, и все по, по, ну, по вот этой вот всей длине пришила. Значит, что хочу сказать, не снимала, потому что подружка как раз голосовой <laughs> слышала. Значит, шила по вот этой вот стороне, которая уже, то есть по основной детали, которая у меня уже пришита к молнии. Я просто объясняю это для того, чтобы вы понимали. А, вот опять подружка прислала голосовой. А, я просто рассказываю те нюансы, которые упростят вам работу. Ни в коем случае не по вот этой вот детали, которая не пришита. Она будет съезжать только по той уже зафиксированной детали. Вот так вот я шила, шила, шила, шила по капюшону, пока не вернулась вот к этой полочке. Да? пришила. Теперь что я делаю? Теперь я отгибаю. Теперь уже все просто. Здесь можно, ну, хотя желательно наметать. Вот, отгибаю и там в оригинале тоже вот такая вот обтачка такая не маленькая и просто вот здесь вот строчкой фиксирую ну, либо наметываем и пришиваем либо не наметываем я сейчас попробую вот так вот без наметки пристрочить Ну и вот что у меня по итогу получилось. Это, конечно, я уже озвучиваю видео, потому что кардиган отдала, а доснять видео вам не получилось. Вот, вот такая вот молния у меня. Значит, что хочу сказать. Особых навыков шитья здесь, как бы и не нужно, потому что махер и платочная вязка, оно все прекрасно маскируется, прячется и все получается так, как надо по итогу. Ну, а на сегодня, девчонки, я с вами прощаюсь. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Ставим лайки, подписываемся на канал. Обязательно делимся с этим, этим видео. Подписываемся на меня в Инстаграм. Вот, что еще хочу сказать. Да, кстати, становимся спонсором, потому что сейчас уже появилось первое видео там для спонсоров. Это жилет кучинели. Вот тот, который с дырочками. Он там уже есть. Размеры. Вот, пряжа размеры. Ну, все, вс там. Все расчеты на размеры именно. И я уже вяжу вторую вещь именно для спонсоров. Сейчас будет мастер класс английской резинкой. Сверху цельновязанный жакет с шалевым воротником, не английской резинкой, а пышной резинкой. Вот такие вот вас ждут новинки. Но это будет для спонсоров. Это, для спонсоров это моя такая вынужденная мера. Чтобы не делать платные ни курсы, ни мастер-классы, просто некоторые мастер-классы будут для спонсоров. Но это только часть. На канал это никак не влияет. А сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Николь Школа Аркуделия. Всем пока-пока.